Добрый день. Образ Иисуса Христа в свете учения живой этики. Нагорная проповедь Христа, как ее, эту проповедь рассматривает в живой этике или в учении Майтреи. На главной проповеди Христа сконцентрированы все морально-этические заповеди, выполняя которые человек должен следовать по пути восхождения, своего духовного восхождения. Вот, однако, глубинный смысл основной массы последователей Христа, а их, этих последователей, наверное, сейчас больше миллиарда, а остальные последователи, там, 5 миллиардов с лишним, это последователи других, религиозных направлений. Так вот, основная масса последователей Христа на заповеди, нагорной проповеди не понимают. И на протяжении почти вот этих двух тысяч лет четкого представления об этом у людей не состоялось. И только новая вот эта вот часть откровения, данного свыше, в конце вот этих двух тысяч лет данного великим братством учителей человечества светом космических законов озаряет заповеди Христа в Нагорной проповеди. «И блаженный нищий духом, — сказал Христос, — ну, если кто помнит, девять заповедей, первая из них — Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Почему Великий Учитель первым среди достойных Царства Небесного назвал нищих духом? Так вот, современное понимание того, что такое нищий дух, понимание, коренным образом отличается от того, что вкладывал в эти слова сам Христос. Это одна из самых глубоких, по смыслу заповедей. Именно в этом завете указывается необходимость смирения в самотвержденном подвиге, отсутствие всякого самомнения, самодовольства, а также и отказ в сознании своем, а точнее в духе, отказ от всякого стяжательства, от всякого влечения к любой собственности, в том числе и к своему собственному телу, и отказ от всякой привязанности к этим временным вещам, все, которые человек окружает. И именно на таком отказе в сознании своем настаивали все великие учителя древности. Отказ в сознании. Вот это вот надо каждому уяснить. Что такое отказ в сознании? Ну, вот это не значит, что сейчас надо каждому раздеться, да? Трепе все раздать, квартиру тоже кому-то отдать там. И даже тело кому-то предложить, нам его возьми, я пошел или пошла. То есть не вот это имеется в виду. А все это дано на время, в аренду, как говорится. За все это надо благодарить и правильно это использовать. Можно неправильно использовать. Естественно, за это будешь потом, как бы расплачиваться. Поэтому именно правильный способ использования означает отказ. В сознании ты себе ничего не присваиваешь, но в то же время этим правильно пользуешься. И все. Чем человек самодовольнее и увереннее в непогрешимости своих знаний, своих мнений, тем по сути он невежественней. Но сейчас взять любых, так сказать, церковников-сектантов, любых, они же как? Что истина только вот у них, только вот у меня, вот у моей секты, у моей церкви, скажем, православные попы, там, понятие, баптисты, там, прочее, истина только у них. У остальных все, так сказать, от дьявола, или от антихриста, скажем, да? Вот. А по этому поводу как говорится? Чем самодовольнее и увереннее в непогрешимости своих знаний и своих мнений, тем невежественнее. Понимаете? А желания, как известно, у человека бесконечны и неутолимы. Древний мудрец говорил, я познал только то, что ничего не знаю. А он мудрец, с большой буквы был. То есть, чем больше человек знал, тем больше понимал, что он ничего не знает. А невежда, который ничего не знает, воображает, что он что? Все знает, и то, что он говорит, это у него истина в последней инстанции. И притом том, абсолютная истина. Только действительно мудрый может осознать всю беспредельность знания. И в восхищении перед беспредельностью – он находится в непрерывной радости. Полюбите беспредельные знания, призывает нас учение света, то есть учение живой этики. И только недовольство собой, своим собственным несовершенством ведет человека к новым свершениям, А всякое самодовольство – это смерть духа в человеке. Нет, тело живет, там личность это временное животное, она живет, она воображает что на кое-что, она себе живет, ест, пьет, кого-то зарежет, убьет, где-то кого-то ограбит во имя свое, живет какое-то время, еще воплощаться будет какое-то время по инерции, а потом что? Потом на мусорную свалку. Миллионы лет тебя создавали, миллионы лет и будешь разлагаться. То есть природа так просто же не отпустит. Мудрец, возвысившийся до сознания своей нищеты духом на фоне беспредельности знания тайных природы, вот только такой, достоин Царства Небесного. То есть достоин мира огненного. Следующий заповедь – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Жители Земли условно можно разделить на две части. Одни борются за себя, за свое всяческое благополучие на этом физическом плане. Сами они стараются не плакать, но зато заставляют страдать и плакать других. Вот эти вот. Это первая часть. То есть они живут за счет других, да? Чем им плакать-то? На Обворовали, обокрали, все себе поприсваивали, что тут плакать, да? А вторая меньшая часть человечества уже многому научилась в прошлых своих воплощениях. Такие люди своими физическими, духовными глазами видят страдания язывы мира. И невозможность помочь этим страданиям как раз и есть причина их плача. Где же они утешатся-то? В высших мирах, познав закон космической справедливости, познав, что страдание каждого человека это есть следствие преступления его прежних жизней, а способность плакать, то есть сострадать, ведет в прекрасные миры. То есть два типа людей. Одни борются за себя, за свое благополучие, а другие. Борются за других, как бы помочь им. Третий заповедь. «Блаженные кротки, ибо они наследуют землю». Понятие кроты, смирение, истолковывается обычно в наше время неправильно. Часто это понимается как непротивление тому или иному злу. Но мало кто понимает смирение как самоотречение. То есть нежелание служить своей животной самости. Неже тем только самоотречение, самоотверженность дают понятие смирения. Воистину мы видим великанов духа и героев, которые отдают себя на смиренные труды, на благо человечества. И мы знаем, говорят великие учителя, великие опыты, производимые в лабораториях смиренно на благо человечества. Истина многообразное смирение, явленная самоотверженностью и самоотвечением. Героизм – это проявление разных видов смирения. Героизм. Так истинно герой смирения спивает полную чашу яда на благо человечества. Кто отдаст себя на позик испития чаши яда? Каждый же хочет что-нибудь вкусненькое, да? А тут, понимаешь, яд. Кому это надо? Человечество привыкло требовать блага. И очень редко кто-то мыслит о том, чтобы дать. Понятно, да? Пойдите, сейчас он, там, служба идет в Александру Невском храме. Подай Господи! тех или иных благ, да? Помните, да? Только одни блага падают, и все там стоят, так сказать, каждый просит блага себе. Для огненного смирения дух должен быть закален тысячелетиями и быть в постоянном подвиге. Так происходит последняя ставка для планеты. Такие смиренные, самоотверженные герои, которые трудятся на общее благо, вот эти кроткие, трудящиеся на общее благо, это и есть семена будущей шестой расы человечества. Вот они землю и наследуют. Вот земля их. И с одной стороны, в США ничего не надо. Ничего не надо. Ни долларов, ни евро. Ни счетов в банках, ни квартир, ничего не надо абсолютно. Они готовы быть совершенно голыми. Ну, правда, как-то не принято голыми совсем ходить. Значит, что-то там на себя они наденут. Но им абсолютно ничего не надо. Они готовы все отдать ради блага человечества. Вот эти вот смиренные, самоотверженные герои, это и будут семена будущей шестой расы человечества. Но от в мы встречаемся с таким, там есть такой термин, Иван сто тысячный, да? Там сказано об Иване сто тысячном. Если вот сто тысяч Иванов наберется на территории России, потому что нигде бескорыстия не достигало таких масштабов, как только на территории одной шестой части планеты, там воплощались наиболее бескорыстные люди. И вот если наберется 100 тысяч таких бескорыстных и более, начнется цепная реакция, как вот в атомной бомбе, там цепная реакция. Начнется цепная реакция, и тогда планета может быть спасена. И если не найдется абсолютно бескорыстных, самоотверженных, вот эти 100 тысяч, не найдется, то есть все кинуться, поклоняться золотому тельцу, этому поганому, тогда планета будет обречена на уничтожение. Такая планета в космосе, в Солнечной системе будет не нужна. Ну и как в обычном, скажем, вот орган какой-то у человека поражен раком, его что? Вырезают, да? И вышвыривают, так сказать, уничтожают. Наславку куда-то там. Вот такая картина может произойти и тут. То есть раковые, вот такие, полностью пораженные органы, а Солнечная система считается таким же организмом, как и каждый из нас. Там каждая планета выполняет роль определенного органа. Сказано как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Мы еще над всем с вами будем говорить. Это у нас будет эзотерическая физиология, будем, мы будем проходить с вами. Вот такие бескорыстные, Ивана на сто тысячные, и все, кто будет на них похожи, вот им дана будет эта планета. Они будут наследниками. Вот в этом и суть спасения, как раз. Там вот Попытам и разные сектанты говорят о каком-то спасении, да? Помните, да? Все говорят о каком-то спасении, а в чем суть? Не говорят, они не знают. Если что-то знают, то, как правило, это такое извращенное представление об этом. А спасение оказывается вот в этом. Надо стать абсолютно бескорыстным и служить человечеству. Не какой-то одному, кого как он сошедшему с ума, миллиардеру или миллионеру, или еще какой нибудь придурку. Понятно, да? Блаженны алчущие жаждущие правды, ибо они насытятся. И вот здесь вот очень точно и красиво великий учитель выразил разницу между правдой и ложью. В живой этике указаны как раз на разрушительную энергию лжи, созидающую силу правды, не только для человека, скажем, нашей планеты, но и в всего космоса. Пусть люди приучатся изгонять из своей жизни множество мелкой лжи и научатся применять в жизни свою правду. Ничто так не разрушительно, как сознательное, вредоносное извращение действительности, ибо оно нарушает ритм космический. Огонь подземный в перебоях ритма начинает властвовать. Но чем больше вот врунов, лжецов на планете, да, тем больше планета недовольна такими. Ее трясет, извержения вулканов усиливаются, Наводнения, бури, ураганы. Огонь подземный не любит ложь. Понимаете? Каждое ложное обвинение, каждое подозрение и ложное утверждение немедленно отягощает того, кто это делает. Глупо надеяться, что последствия лжи можно как-то отложить или скрыть они обязательно врастает в карму человека для неотложного изживания. То есть все вранье, вся ложь, она обязательно как отрицательный компонент входит в карму. А карма что это такое? Карма это весь комплекс вот накоплений, энергоматериальных накоплений человека. И оно все всегда при нем пока не произойдет изживание вот этого. Умение услышать голос своего сердца уже ведет к правде. Честные правдивые люди насытятся, не отягощая свою карму, не отягощая ее ложью. Они и в этой, и в будущих своих воплощениях будут эволюционно развиваться и двигаться все дальше и выше честное правдивые, правдивое, насытится. милостивые, ибо они помилованы будут. В русском языке синоним слова «милостивый» созвучен словом «добрый», «добросердечный». Вот это чудесное человеческое свойство напрямую связано с сердцем и исходит оттуда. Милостивый является милосердным. А милосердие – это одно из самых трогательных слов прекрасно звучного древнего славянско-русского языка. Оно принадлежит к тем вдохновляющим понятиям, пишет Николай Константинович, которые в суете дня так часто произносятся в полной небрежности. Милосердие свидетельствует об утончении человеческого духа. Противоположные свойства человеческого характера, жестокосердие, свидетельствует об огрубении. А вот как раз жестокосердие захлестнуло планетарный мир в наше тяжелое время. Жестокосердие разгорелось от ежедневной грубости. Мы все знаем, как незаметно вторгается в жизнь заразы грубости. Начало хаоса проявляется всюду где хотя бы на минуту забыто продвижение, то есть утончение и очищение. Из этой повседневной грубости, питаемой и дозволенной человеком, вспыхивает безобразнейшие кощунства, святотатство, всякие вандализмы и всякие ужасные проявления невежества. Но мы наблюдаем это вокруг, да? Параксизм и невежества не раз отмечалось, прежде всего устремлены на все самое высокое. Невежество нужно обязательно что-то истребить. Нужно обязательно кому-то отрубить голову. Пусть даже каменную голову. Ну или вот эти памятники развалить, скажем. Нужно вырезать дитя из утробы матери невежеству. Надо жизнь искоренить и оставить пустое место. Вот задача невежества. Это идеал невежества, чтобы было все пусто везде. Невежество приветствует безграмотность, оно улыбается порнографией, оно восхищается всякой пошлостью и подлостью. Где начинается одно, где кончается другое? И наоборот, отмерить, конечно, здесь трудно. И вот если жестокосердие порождается ежедневной грубостью, то также заботливо надо искоренять каждый день всякое грубение. Даже дикие животные укращаются больше нежным обращением, нежели кнутом, да? Когда мы считаем исторические примеры всяких несчастий, произошедших в конце концов от все это оказывается от повседневного Когда мы видим, что эти несчастья продолжаются и до сего времени, то нужны спешные меры, чтобы в школьном, семейном быту подохранить молодежь. Очень легко вводятся в обиход грубые, непристойные слова, скажем. Они называются нелитературными. Иначе говоря, такими, которые недопустимы в очищенном языке. Давно сказано, сегодня маленький компромисс, скажем, с пошлостью, грубостью и иной мерзостью, мелкой. А завтра большой подлец. Всякая грубость потрясает не только своей жестокостью, но и бессмысленностью. Но сейчас особенно фильмов-то приличных ведь нет, по тому же телевидению, да? Сплошь вам показывает, как там из автомата прошивает грудь, понимаете этого человекообразного да, существа, и тут же там текут потоки крови, брызги кровавые летят везде там, трупы тут лежат всякие, трупов полно сейчас на экране, каждый день можно столько насчитать трупов, по впечатлению, что мы не в человеческом, а на кладбище уже все, обложенные трупами. Что же ждет вот таких Жестокосердных, в тонком мире, в будущих жизнях. Они на самих себе испытают меру своей собственной жестокости. «Милостивые помилованы будут» – это прямое выражение закона кармы, закона причины и следствия, что посеять человек, то и пожнет. Следующая заповедь. блаженны чистые сердца, ибо они Бога вузыят». Вот великий космический учитель, известный нам, как Христос, хорошо знал о сверхфизическом значении сердца. Поэтому к своему сердцу, у каждого сердца ведь есть, да? Ну, бывает, что и у кого-то оно. Но совсем, чтобы его не было, ни у кого вроде бы такого не наблюдалось пока, да? Надо его найти каждому. И исповедаться ему в любви положили руку на сердце. Оно только может говорить с нами на языке любви. Вот там что-то заболело где-то немножко в районе сердца и что-нибудь еще. Вы немедленно боль можете всю снять, если будете, что? Говорить с ним словами любви, чувством вот этим. Это может каждый проверить. То есть вот таким путем можно установить со своим сердцем контакт. А без него можно быть тем человекообразным зверюгой. Таких зверюг сейчас сколько угодно. Каждый, наверное, не имеющий контакта с сердцем. А кто вот у нас с сердцем контакта налаживает? Вот взять конкретно человека. Кто в нем налаживает контакт с собственным сердцем? Вот человек говорит ему, я люблю тебя, кто это такое его любит? Задумывались, нет? Кто это такое любит свое сердце? Эти четкого представления мы не имеем, к сожалению. А надо бы. Человек это что? Это сознание. Вот это сознание, оно беспрерывно что? Или разрушается, инволюционирует, как говорят, превращаясь в материю. А материя состоит из чего? Из мелких кусочков. Материя – продукт деления. И человек, если уподобляется материи, он будет что? Превращен в такие кусочки. Вот почему силы тьмы... И пользуются вот этим правилом «разделяй власту». То есть они живут материальными интересами, а материя все делит, она сама продукт деления, да? Вот эти вещи должны фундаментальные, вы знаете. А когда, вы когда наше сознание не хочет быть материальным только, а хочет быть духовным, оно должно обратиться к куда? сердцу. Сердце представи... вот Тело представитель материи, а сердце представитель духа. Поэтому если хочешь по-настоящему быть духовным, то есть сознание наше, вот оно, оно здесь принимает себя то за тело, то за свои чувства, то за свои мысли, роли всякие на себя натягивает, да? Вот как ребенок там, я сегодня там буду муравишкой. Завтра я машинкой буду, послезавтра, понимаешь, он еще там кем-то будет. Человек живет в двух мирах, он еще не отошел от ощущения себя как частица цельного всей природы. Вот у детей такое наблюдается, особенно до трех лет. А после этого уже вот сроки эти проходят, там мы уже что? Здесь в этом мире начинаем ощущать себя как какой-то отдельной частичкой. Каждый из нас думает, я же ведь не он, я же ведь не она. Я же не это кресло, я же, понимаете, не это дерево. Да? А вот ребенок себя ощущает иначе, не похоже на нас с вами. Поэтому Христос сказал, что не не будете, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А в Царство Небесное можно войти только через сердце. А если вообще о нем, так сказать, забыл? Или забыла? И только тогда, когда его схватят. Ой! Или когда увезут на скорой, понимаете? Да? С инфарктом. Чтобы этого не случилось, чтобы идиотом не быть, нашему сознанию надо что? Со своим сердцем, то есть тот путь, который ведет в Царство Небесное, или путь к Духу, надо налаживать сознание нашему, контакт со своим сердцем. С материей мы очень контакт у нас хороший. Каждый день у нас со собственной шкуре столько мыслей, как ее накормить, эту шкуру, понимаете? Как ее одеть там? Как ее почесать? Как найти другого или другую, чтобы там вместе получить такое, понятие там, удовольствие, да? И прочее, и прочее. Сколько всяких шкурных интересов у этого, у этой материи, да? Оказывается, все это надо держать под контролем. Это все животная честь наша. Так вот блаженное, чистые сердцем. Ибо они Бога узают. А обычно у нас с сердцем у нас контакт какой? Там на почве сердца, около него, очень много разных сорняков. Поэтому говорить о чистоте сердца, конечно, смысла нет. Там, где полно страстей разных, да? Всякие страсти в том числе физические и прочие, они растут как раз на почве что? На почве сердца, между прочим. Иначе тогда космический учитель не говорил бы нам «чистые сердце. Понимаете? Значит, есть не «чистые сердца», а именно «чистые сердца». Они блаженны, ибо они Бога узают. А вот если страстей полно, всяких мерзостей там, в сердце, то сквозь вот эти сорняки, эти джунгли этих сорняков, разве ты Бога вузаешь? Нет ведь, наверное, да? Люди, особенно последних столетий нашей Кали-Юги или темной эпохи, свели все значение сердца к функции только физического органа. Одна из книг учения живой этики носит название «Сердце». Вот в этой книге сконцентрированно освещается роль сердца в очень сложном, многоэтажном аппарате человека. Вот это физическое сердце только, а у нас же есть еще тонкое сердце, а у нас есть еще ментальное сердце, огненное сердце. Потом есть духовное сердце, монасическое, духовное там, и еще и атмическое. То есть у каждого из нас семь сердец. Ну, пока что мы дело имеем вот пять, видите, пять пальцев. Пока что с пятью сердцами. Но у нас налажен контакт только с самым грубым, физическим и то мы про нее часто забываем, не обращаем на нее внимания, пока, ну что, пока не заболит от скверной диеты, понимаете, от неправильных темных чувств, там, скажем, всяких мерзких мыслей. То есть сердце не любит эгоистов. Чем больше эгоизма, тем больнее сердце. Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали его обителью Бога. А если вход в эту обитель сорняками зарос, значит вопрос встает о чистоте. Но все, прежде всего надо помнить о значении сердца, как соединители миров. То есть вот наш мир соединит нас с высшим миром. Огонь сердца – это самый пространственный огонь, то есть это как раз огонь космического пространства через сердце может соединиться с огнем нашего сознания. Но это должно быть все сознательно, а если бессознательно, оно просто разорвет вот такого обитателя – если по-настоящему, то думает сердце, утверждает сердце, объединяет оно. Надо помнить всегда значение, о значении сердца. А ведь очень долго значение это было затемнено мозгом. А мозг у нас это что? Кому он служит, этот самый мозг? Ну, в первую очередь он служит материи нашей, нашему физическому телу. Он для этого, собственно, и нужен здесь. И через него все, что здесь вот он ощущает свои пятью органами чувств, мозг, он передает это выше. И все, сам он ничего делать не может. Сердце вздрогнет первым. Сердце первым затрепещет, сердце узнает много раньше, нежели рассудок мозга. Не отнимая, конечно, вот извилистых возможностей мозга, надо обязательно помнить о прямейшем достижении сердца. То есть сердце действует как огненная стрела, притом с огромной скоростью, без всяких там из входов рассудка. Только чистое сердце чувствует себя единым со всем миром. Чистое сердце чувствует себя единым со всем миром. А почему нечистое не чувствует себя единым со всем миром? Чистое чувствует, а не нет. В чем причина? У нечистого сердца, как вы понимаете, там полно всяких сорняков, плевелок много, страстей. Естественно, сознание что? Сосотачивается на них. Зачем ему там весь мир, когда у него тут, вот, понимаете, сколько интересов? Так ведь, да? Зачем они нужны? Какие-то там чужие интересы ему. Или ей. Такой, естественно, не будет чувствовать себя единым со всем миром. Его, в первую очередь, страсти будут занимать, и он ими будет заниматься. И все. И никакого человечества ему не, не нужно совершенно. Плевать на это человечество. Ради собственной шкуры, ради выполнения той или иной страсти, он готов понять и... Дело доходит до того, что убивает других людей ради того, чтобы сделать счастливую свою возлюбленную. Он тут телевидение в этом плане богатые примеры предоставляет. Пошел кого-то убил, ограбил, понимаете, и принес своей возлюбленной, понимаете, там это, барахлишка снял с него там персни там э, эти, да, оживили какие-то. Так вот, чистое сердце может чувствовать себя единым со всем миром. И в каждом удивительном творении природы оно видит Бога, Творца или космический разум. А это дает радость, восторг, здоровье души и тела. Как очистить свое сердце? Оказывается, очищение сердца – дело очень затруднительное. В том случае, если паутина самости ожирняет его, жир самости – это звериное наследие. Теперь опять возникает вопрос, ну с нечистотой мы вроде бы разобрались, а что это за жир и что это за самость? Самость, что это такое? Все представляют, что это такое? Самость. Ну, эгоизм тоже не совсем понятно. Что это такое? Эгоизм, самость, это все, так сказать, вот тут, вот, все это в комплексе, это одно и то же. Невежество, это как бы конструктивно оно не входит в человека. Это качество, а не сам элемент конструкции, невежество. Невежество может у кого-то быть, может у кого-то не быть. Понятно, да? Это не конструктивное качество. И не конструкция самого человека. А тут речь идет, так сказать, о эгоизме. Что такое эго? У нас эго есть высшее, да, есть человеческое, их три, кстати, и есть животное эго. Понятно, да? Вот человеческое – это эго нашего сознания. Животное – это эго нашей временной смертной личности, животное эго. Понимаете, да? И вот когда вот это наше сознание, то есть наше человеческое эго – Служит и исполняет прихоти нашего животного эго. Понятно, да? Животного. А животное, если вы вспомните, вот на животной стадии, любое животное везде, оно, какая у него основная задача? Чтобы достичь, так сказать, максимума своего развития. Это максимально себя утвердить. Но ну, вы видите, да, в природе, как там идет борьба, за что? За самоутверждение. Везде, там, в животном мире. Так вот, животные, так сказать, часть, надо утвердить себя. И она не признает никого выше себя. Только себя, только я есть самое высокое. Понятно, да? Самое высокое – это есть я. Больше никого. Я есть Господь Бог для самого себя. И вот тот, кто воображает, что я сам, не признавая того, что есть выше, только сам. Начинает делать что-нибудь человек, ему не надо благословения свыше. Начинает что-то там, так сказать, создавать, допустим. Не надо благословения свыше. Садиться за руль, ему не надо благословения свыше. Никаких связей ему свыше не надо. Я все сам, я сама. Понятно, да? Значит, вот тут работает как раз животное эго, оно захватило власть над сознанием человека. И вот такому эго Никакого Бога не нужно, ничего высшего не нужно. Вот это и есть самость. Самость правит, так сказать, в таком сознании, в таком человеке. Вот это и есть жир самости. То есть жир может быть настолько, ну, ну, как вот, допустим, человек жирный, да? Жиром обложился, понимаете, там, не достучишься до него. Так и тут сердце может вот жиром самости так обрасти. А раз сердце в человеке перестает влиять на его сознание, Бессердечие, сердце вроде есть, и в то же время бессердечие тут же. Это не что иное, как бескультурное состояние сердца. То есть сердце культа духа не признает. Вот какое сердце может быть. Культура – это культ света, культ духа переводе на наш язык «культура». А сердце может настолько быть засорено разными мерзостями, страстями, пороками, что ни о каком-то культурном поведении и речи может, может не быть. Малодушие это ограниченность мышления. Нетерпимость принадлежит той же семье мерзостей, умоляющей в священный сосуд сердца. То есть мы сталкиваемся с вами к тому, что если сердце, наше физическое, наше тонкое сердце, наше ментальное сердце, будет лишено связи с Высшим, оно будет разлагаться на всех этих трех уровнях. То есть мысли будут мерзкими, да? чувства, чувства вообще не будет, одни будут эмоции только звериные или похожие что-то на это. Ну и тело будет как орудие вот этих двух разбойников. Поэтому чистота сердца. Это самая, самая необходимейшая собственность, чистота. Мудрость, мужество, самоотверженность не вмещаются вот в таком грязном, затуманенным сердце. Свыше или высшие силы будут пытаться как-то, ну, там каким-то шепотом донести до такого человека, что же надо тебе продвигаться как-то по пути совершенствования. И такой совет не должен показаться ужасным и суровым для искателя истины. «Чистое сердце утверждает иерархию», то есть космический закон иерархии, «легко». Что такое космический закон иерархии? А он гласит, все менее развитое, все низко развитое, все низшее подчиняется высшему. То есть, если хочешь совершенствоваться, хочешь подняться выше, значит, надо обращаться к высшему за помощью. Ради чего? Вы просить, понимаете, очередной джекпот, что ли? Или выпросить там, понятие кусок хлеба? Чего просить у высших-то надо? Чего просить? Чтоб научили правильно жить, наверное, да? они скажут, а вот вам, пожалуйста, 2000 лет назад мы там вам давали Христос там заповеди давал и прочее там. Кришну в свое время давал, Будда давал. Вот в последнее время опять вам дали. Тайну ратрину, живую этику. Вот это изучайте. Именно очищенное сердце примет лучшее будущее. То есть этот вопрос упирается как раз в чистоту сердца. Блаженный чистый сердце, заповедь, да? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Мир, как пишет Николай Константинович, не случайно означает и Вселенную, и мирность. Вот эти два, не случайно эти два понятия, великих понятий, объединены в одном звучании. Мир, под миром понимается и Вселенная, и мирное состояние, скажем, на той же планете, или в семье, скажем, или, скажем, в Солнечной системе, или в галактике. С одной стороны, это Вселенная, а с другой стороны, все должно быть что? В мире все как бы. Мирно все проблемы решаться должны, да? Вот вспомнишь о Вселенной и хочется представить, что там все, все трудится и труд везде что? Мирный, да? Друг друга не режут, не бьют, не давят, не мнут. А мирно все работают. Единственная борьба, только допустимо, там одна единственная борьба, это, ну, если можно так назвать ее, борьбу с хаосом. А что такое хаос? Понятно, это ну, берешь материю и делаешь из нее что? Что-то хорошее, полезное, прекрасное. Точно так, как строитель борется со строительным материалом, создавая из него что? Строение какое-то. Ну что же там борьба как каких да? Так вот вся, по идее, борьба в космосе, борьба с хаосом. Потому что если не строить, тогда что? Они особенно говорят, когда боятся войны. Но войны боятся всякие. И внешний, внутренний, зримый, незримый. Какая война страшнее? Это, конечно, еще вопрос. Во все века у всех народов были свои миротворцы. А кто такой миротворец? Ну, подвижник, сотрудник эволюции. Он всегда самоотвержен. Он настоящий Сын Божий. Самоотвержен. То есть, он свою личность, животную, ставит, на второе место там сзади. А на первом месте у нее, естественно, стоят что? Духовные вопросы. А что такое дух? Дух. Мы должны четко себе представлять, что такое дух. Кто-нибудь знает? Дух выражается всего в одном слове – это любовь. И когда речь идет о духе, то всегда подразумевать надо, что речь идет о любви, поскольку уровней духовных очень много, то стало быть и форм любви тоже очень много. Понятно, да? А что такое материя? Если та любовь, то материя ненависть всегда. Поэтому видите его вокруг. Как только, чтобы узнать человека, дайте ему там деньги и власть, да? И что они с ними делают с этим человеком? Эти деньги это власть, что она делает с ними? Такой человек начинает все что? Делить, во-первых, он сразу резко отделит, это мое, а это все не мое. Но хочу, чтобы и то было тоже мое. Понимаете? То есть, он превращается в ненавистника. Материя заставляет его ненавидеть. Всякие одержимые материи, что? Естественно, отталкивает все не свое. Он начинает делить все. Вот это мое, это не мое. И он уже не считает себя частицей целого. Еще не хватало, понимаете, мое отдать кому-то там. Как он рассуждает? Всякие одержимые материи, он что? Обязательно, хочет он того или не хочет, он будет ненавидеть других и другое. Понимаете? Поэтому вам не надо, так сказать, там вот смотреть, например, на человека и, и думать, что вот он там так, такой, эдакий, вам достаточно просто знать. Материалист, а, все ясно, все понятно, дальше тут было нечего. Значит, у него на первом месте будет все, так сказать, материальное и будет жить по принципу, возьми больше, отдай меньше, разделяй и властвуй. Это все свойство материи. Поэтому сказано, миротворец всегда самоотвержен. То есть он отвергает свою что? Вот это рабство своей временной смертной личности. То есть отвергает рабство материи над собой. А личность у нас как раз материя, которую на время нам дали. То есть мы помещены с вами в материальную форму. В какую? В тело. Вот сначала мы воплощаемся в ментальное тело, оно тоже материальное, только тонкая материя очень. Потом это тело помещается в тонкую астральную материю. Это еще более грубая материя, но это тоже форма материальная. Потом мы помещаемся с вами в эфирно-физическое тело, и вот оно, пожалуйста, каждый из нас тут сидит. Вот. вот три вида материи, мы в них находимся. И вот этим трем видам материи, ну совершенно, ну начисто не нужно ничего духовное. Духовное для вот этой... Вот это наша личность, это смерть. Поэтому наша личность ничем духовным никогда сама интересоваться не будет. Вот если бы вы не пригнали сюда вот своих, так сказать, этих вот своих животных, этих коров, этих свиней, понимаете, тут или поросят там, или кого угодно, сюда не пригнали бы, сами никогда бы не пошли. У них интересов сколько угодно. Вот. Понимаете? Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить, гнать и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Самая главная правда нужное человечеству всегда приносилась свыше великими космическими учителями, учителями света. В определенные исторические периоды определенным народам давалась та или иная часть высшей правды. Но только такая часть, какая-то такая, большую часть нельзя дать, а вот то, что могли не усвоить, что могли вместить. Для чего? Чтобы дальше развивать свое сознание. Потому что развитие сознания это самое главное, самое важнейшее, самое величайшее из чудес – развитие сознания. Вот вам удастся свое сознание как-то немножко развить, улучшить, усовершенствовать. Вот вы совершите в своей жизни самое величайшее чудо. Другие все чудеса ничто не стоят по сравнению с этим. Отход от эволюционного пути, особенно вот в темный период, в Кали-Юг, который для западного человечества продолжает уже, продолжается уже 5000 лет, привел к тому, что все носители истины были гонимы и распинаемы. Видите, как материя не любит всех посланцев Духа. Материя же, материя гнала. У нас, так сказать... Князь Тьмы, раньше же был Люцифером, святоносцем, да? помешался же на материи. И после этого все, кто за ним пошли, тоже все помешанные на этом же. Сейчас любой, так сказать, вот, миллионер, миллиардер, любой, так сказать, собственник, это же помешанный. Это же психически больной, это же, так сказать, антихрист. Это же посланец или представитель, так сказать, самого князя Тьмы. Любой из них, любой собственник, можно иметь собственность, даже большую, но не считать себя ее, то сказать, владельцем, себе ее не присваивать. В этом случае на Антихриста может быть и не похож. А все остальные? Разве кто-либо обладающий собственностью считает, что это не его она? Если такой где-то и встретится, но даже белая ворона среди них, да его ж быстро заклюют там, наверное. Это было и до прихода Христа. То есть всегда всех посланцев истины гнали. И после ухода. Малое сознание, прикасаясь к великому, недоступному для его понимания, часто звереет. А почему звереет? Да от того, что он раб материи. Кстати, все вот эти религии, все секты, они тоже все материальны. Они бы не собачились, друг друга бы не кидались бы, если бы они не были бы материальными. Все религии у нас материальны, все. Ничего там духовного нет. Отсюда и предупреждения даются вот в разных, так сказать. Писаниях, «Не давать цветы святыни псам, не бросать жемчуга перед свиньями». «А зверевшие толпы своими убили Орфея». «Подожгли дом, где находился с учениками Пифагор». Это еще до Христа, а там задолго. «Они гнали Конфуция». В Китае воплощался космический учитель. «А также Зонкопа» который воплощался в Тибете тоже. Они распяли Христа, они сожгли на костре Жордана Бруна, сожгли Жану Дарк, все это зверье. Они издевались над Галилеем, заставили отречься от того, что земля круглая, да? Эти идиоты, да? А почему они идиоты? Потому что материя без духа становится идиотом. Личность оставить, так сказать, без духовного руководства – это все идиотизм. Но Земля, вот несмотря на все эти зверства, продолжала вращаться, несмотря на вынуждение отречения замученного Галилея. Так и великая правда от учителей человечества достигает, Великая правда достигает только умов от тех людей, кто способен ее понять. Велика награда в высших мирах и в последующих воплощениях тем, кто несет правду людям и помогает развитию сознания человечества. Но ну, вот вы тоже взяли на себя такую функцию. Если будете помогать развитию сознания человечества разными путями, а таких способов много. Где-то кому слово какое-то бросили. Где-то еще что-то. Где-то вот той миссией, которой мы с вами занимаемся. Миссией просвещения. Здесь что-то помогаете. И так далее, и так далее. То есть каждый должен обращаться к владыке. Господи, чем я могу тебе помочь в этом деле? Не просить у него, так сказать, дай мне, понимаешь, там 500 долларов, понимаешь, или еще что-нибудь. А Чем я могу тебе помочь? А уж он-то знает, чем нам помочь. А у нас наоборот получается. Ты мне дай сначала, а потом я тебе помогу. А если не дашь, что он. Не, ну не, не, не так грубо я имею в В любой форме. Так сказать. А раз не дал, значит я тебе тих, тих, тоже ничего давать не буду. А ты вот сначала дай. А уж они знают, что тебе надо. Клевета невеж сопровождала на жизненном пути Леона Петровна Блаватскую. Невежды, направляемые силами тьмы, борются и по сей день со всем светлым, в том числе и против вот, э, того, что донос выше было, начиная с конца 19-го до середины. То есть в течение вот этого, этих 60 лет, в вот течение тибетского года, начиная с конца 19-го по на середину 20-й, как раз тибетский год, вот в течение этого Силы Света давали это учение. Учение Майтреи. Именно всем, кто восстает, кто кощунствует против очищения снов единого учения света, вот именно им можно снова и снова сказать, не вы ли распяли Христа, не вы ли глумились над ним, когда он приносил вам свет истины? Не вы ли сжигали зале всех его последователей? Кто проклинал вот недавно Рерихов и блаватскую Не Ельцин же там выступил в этом, в правительстве, проклиная их, а церковники, поповщина? Чувствуете момент, Да? Но властям как-то и совсем и некогда этим занимались. там делишь корни убитого медведя же все время. И сейчас тут то же самое. Не вы ли замучили десятки лучших умов, несших свет знания? Не вы ли остановили эволюцию человеческой мысли, ввергли все человечество в безумие и Это все к ним, между прочим. Не вы ли восставали во времена Христа, как и теперь, защищая якобы искажаемые основы единого учения света. Вы изменили свои одежды, но по деяниям можно узнать вас. То есть на всех вот этих, так сказать, так называемых духовных идеологов, у любой форме, где бы они, какими бы рясами они там не скрывались, какие бы начали натягивали там разные трепье, это понимаете, вот. на них была возложена задача истинного просвещения человечества. И они ее не выполнили. Поэтому сказано в учении. С них, так сказать, вот это с них вот эта миссия снимается. И теперь наука будет заниматься, наука принесет вот те знания, которые должны были бы они давать в течение этих последних многих тысяч лет. Ну все, желаю вам успехов.